Всем привет! С вами Крошек Дэй. И сегодня мы будем суточкой открывать посылочку с Алиэкспресс. Но она волшебная, и я даже сама не знаю, что там. Д давайте откроем. Вот эта посылочка, давайте откроем ее. Два пакета. Я, я сейчас открою первый пакет. Тут уточка! Она розовенькая! класс, Давайте откроем! Откроем! Вернее, будут подружки! Как классно! Я думаю, моя первая уточка будет э -э -э, подружиться с новой уточкой. Тут еще один есть пакетик. Давайте его откроем. И тут третья уточка. Я, э, ну, я очень рада. У меня три уточки. А -а -а -а. Ты классно. И для уточки тут есть вот такая вот сумочка. Даже Вот такой вот миленький костюмчик с елочкой. Вс, это.. Это, это шапочка новогодняя. Как классный. И тут Я так рада. Давайте отделим на, мою удочку. Мне придется сейчас выбирать, какую удочку одевать мне больше всего нравится вот эта уточка, потому что она такая пухненькая, толстенькая, вообще все милажные, Посмотрите три подружки, давайте оденем беленькую и розовенькую I could say I was finally Я уточка Дела, и теперь мы вместе можем встречать Новый год. Первая уточка. А вы напишите в комментариях, какая вам больше уточка понравилась. Вторая уточка. Она прям как на, как на Новый год одета, у нее шапочка, шарфик и новогодний костюмчик, и вообще все уточки милашки. Вам интересно, сколько эти три уточки стоили? Этих трех уточек я купила за 30 долларов на Алиэкспресс. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.